Сегодня мы обсудим один из инструментов транспортного планирования, который всегда будоражит общественность в своем практическом применении. И хотелось бы просто внести ясность, что может предложить визу и как вообще возможно подобные мероприятия оценивать. Итак, речь пойдет сегодня о зональных ограничениях движения. На самом деле разнообразные Зональное ограничение в мире уже давно используемый инструмент транспортного планирования, наряду, например, с платными парковками и так далее, один из инструментов регулирования транспортного спроса. Используется уже достаточно давно, существуют практические примеры, всеми любимый Лондон, возможно, кто-то упомянет пример Сингапура, Парижа и так далее. Самих по себе зональных ограничений существует достаточно большое количество. Они бывают разного типа, как по тому типу потока, который они ограничивают, так и по тем задачам, которые они решают. Ну, например, решают ли они чисто транспортную задачу, либо транспортная задача еще связана из с экологической ситуацией. А, собственно, пятивизм как... Ведущий инструмент для транспортного планирования и моделирования позволяет подобные мероприятия рассчитывать, проводить комплексную оценку и, соответственно, на основе этой оценки делать выводы о том, стоит ли в каждом конкретном случае подобные мероприятия реализовывать. Всего в PTV Visum представлено четыре основных больших варианта зональных ограничений к следующему слайду. Итак, в старых версиях программного обеспечения существовало одно из них, и было реализовано, используемое в основном для моделирования платных дорог, участков платных дорог, так называемый дорожный сбор матрицы. Если кто-то сталкивался, должен представлять, что это такое. Начиная с версии 2022 появились... Во-первых, выделенный элемент сети под названием зона ограниченного движения. А Во-вторых, появилось три новых типа зон. Это зоны с запретом транзитного потока, зоны с запретом въезда и зоны с платой за въезд. А для чего, собственно, были внесены такие изменения? Во-первых, для того, чтобы упростить работу пользователя с программным продуктом. Плюс для того, чтобы в одной модели и в одной транспортной сети можно было учитывать зоны различных типов в разных комбинациях, потому что, как правило, при управлении городской транспортной инфраструктурой, если речь идет о достаточно большом населенном пункте, приходится применять комбинацию подобных зон. Плюс чисто с технической точки зрения добавилась возможность использования объекта зона с ограниченным движением в менеджере сценариев, что также улучшило модное слово юзабилити программного продукта. Ну и плюс возможность использования зон как элементов и объектов сети есть как для статических перераспределений, так и для перераспределения SBA. Хотелось бы сказать вначале пару слов, прежде чем перейти непосредственно к визуму о том, что же с точки зрения транспортного инженера представляет собой зональное ограничение вообще в ПТВ-визум. Зональное ограничение в качестве именно объекта сети, зона ограниченного движения, носит вспомогательный характер. В алгоритмах, расчетах и в ядре модели задействованы э, свойства объектов, которые в состав этой зоны входят. Это прежде всего отрезки сети, э, примыкание, пути и так далее. А в зависимости от того, какой тип зонального ограничения мы с вами выбираем, расчетные алгоритмы ведут себя немного по-разному и, соответственно, выдают нам э, разный результат в зависимости от... Э, того, какой тип зонального ограничения мы используем. Однако при определении зон именно на уровне пользователя и на уровне полигонов необходимо четко следить за тем, какая сеть попала в зону, и за тем, насколько корректно расставлены примыкания. Давайте перейдем в визу. И я уже непосредственно в интерфейсе программного обеспечения продолжу свой рассказ. Итак, как я уже сказал, появился отдельный объект сети под названием зона с ограниченным движением или restricted traffic areas в английском варианте. Собственно, создается он в сети практически как любой полигональный объект. При помощи режима вставки мы определяем положение центра нашей зоны. И далее, соответственно, задаем ее полигон. Почему важно следить за тем, чтобы корректно была захвачена, грубо говоря, вся сеть? Потому что от того, насколько корректно будет захвачена сеть, зависит то, насколько корректен будет в конечном итоге результат расчета. Это необходимо просто проверять и внимательно за этим следить. Чуть позже я покажу... Практический пример того, как вот именно некорректное определение полигона может значимо повлиять на результат расчета модели. Так вот, создаем полигон, собственно, определяем эту зону, нажимаем клавишу Enter, переходим в режим редактирования и видим, что при выборе зоны визу нам подсвечивает отрезки, которые непосредственно входят в ее состав. Как я уже сказал ранее, существует четыре основных типа зон ограниченного движения в Визуме. Это зоны с запретом сквозного движения, no-through-traffic, зоны с полным запретом движения, когда в принципе даже жителям, которые здесь на территории этой зоны находятся, да, им ездить нельзя. То есть зона полностью закрытая для транспорта индивидуально. Существует также тип, называемый дорожный сбор по площади, или в английской, в английской версии он называется area toll. Суть заключается в том, что плата или дополнительная затрата с точки зрения модели взымается при попадании в зону, вне зависимости от а, того, какое расстояние внутри этой зоны преодолевает пользователь и так далее. Взымается просто некая надбавка при попадании в зону. И четвертый тип а, называется дорожный сбор матрицы. А, дорожный сбор матрицы это такой тип а, зоны а, с ограниченным движением, который чаще всего применяется при моделирование платных дорог. Особенно если платная дорога имеет несколько участков, имеет достаточно сложную систему въездов-выездов, там это наиболее удобно. Почему? Потому что проще задавать тарификацию, не, так скажем, нелинейно. В чем суть? Суть в том, что Визум автоматически в определенной зоне высчитывает все пути между всеми точками, то есть определяет все возможные варианты перемещений. И каждому из этих вариантов вы можете в ручном режиме присвоить значение задержки или выраженное либо во времени, либо в другом, либо в другом измерителе. Давайте начнем рассмотрение, наверное, с самых простых и самых часто применяемых типов ограничений это ограничение либо сквозного движения, либо ограничение полное. При любом из выбранных из этих двух типов, если мы выберем любой из них, нам необходимо, помимо, понятно, кода и имени, нам необходимо указать на какие системы транспорта будет распространяться это ограничение. Как правило, оно распространяется либо на легковые автомобили, либо на автомобили грузовые, либо на, если у нас модель это позволяет, то есть исходная модель создана с таким расчетом, что у нас существуют в ней различные классы в рамках, например, личного автомобиля, да, допустим, экологические. то, соответственно, здесь мы определяем, какому классу мы запрещаем, в эту зону попадать. Ну, допустим, выберем самый простой вариант с легковыми автомобилями и выберем тип э, no traffic. Собственно, э, на этом, на этом э, в самом простом виде моделирование зоны ограниченного движения заканчивается. Как я уже ранее сказал, нам необходимо дополнительно следить за тем, чтобы все отрезки попадали в нашу зону, и не было, например, отрезков лишних. Просто что будет происходить, если, например, попадут отрезки лишние? Визум будет воспринимать эти отрезки как участки сети, по которым вообще, в принципе, запрещено движение. Это может повлиять, например, на потоки, не имеющие вообще никакого отношения к этой зоне. Поэтому за этим моментом, опять же, необходимо строго следить. Плюс... Чисто с точки зрения логики, если, например, вот из этого транспортного района будет уходить примыкание куда-то за границы зоны, соответственно, появится возможность сюда, из этого района попасть. И вот это ограничение на него работать не будет. Соответственно, за этим тоже необходимо следить, особенно в моделях с, так скажем, не не самым детальным уровнем транспортного районирования и проработкой сети. За этим моментом необходимо следить. Собственно, после того, как мы эти свойства для зоны определили, нам необходимо запустить последовательность процедур и, собственно, пересчитать нашу модель. Что поменялось с вводом отдельного объекта в процедурах расчета. Давайте я открою готовый результат. вот а... ну, давайте, коль уж начал говорить про полный запрет въезда, его и откроем. В расчетных процедурах появились небольшие изменения для, прежде всего, расчета матрицы затрат индивидуального транспорта. Здесь появилась дополнительная вкладка «Restricted Traffic areas». Что она под собой несет? То есть здесь в определениях затрат, если мы хотим корректно учитывать, соответственно, зоны и те ограничения, которые они под собой несут, нам необходимо эту галку оставлять отмеченной чтобы визум правильно воспринимал то, что мы, грубо говоря, от него хотим. Соответственно, после того, как мы зону смоделировали, с типом закрытия проверили, что все отрезки точно правильно попадают. В моем примере здесь зона немножко больше, она распространяется на два транспортных района. Вот она. Вот отрезки, которые по которым полностью запрещено в данном случае движение, и, соответственно, модель пересчитана. На экране перед вами вы видите картограмму сравнения результатов расчета базовой версии с этим сценарием полного запрета движения. Соответственно, как проще всего... Проще всего понять, сработала ли функция корректно и насколько корректно она сработала. Но в первую очередь необходимо, конечно, посмотреть на рассчитанные визумом матрицы. В... Проще всего посмотреть на матрицы затрат на... для тех систем транспорта, которые мы запрещали. Я в своем примере запретил две системы транспорта полностью, и, соответственно, в матрице затрат я ожидаю увидеть, что у меня будут какие-то сверхогромные значения для входящих и исходящих потоков из двух районов, из транспортного района 10 и транспортного района 40, которые попадают в мою э, зону ограничения движения. Способ еще проще, дабы не лезть в матрицы. Можем просто открыть транспортный район, зайти на вкладку «Спрос» и посмотреть, есть ли у нас какое-то движение для тех систем транспорта, которые мы запретили, или нет. Если это полный запрет, как в моем случае сейчас, то движения у меня нет ни из источника, ни в цель. Велосипеда не в счет, им никто кататься не запрещал. Поэтому они, собственно, и остались. Сразу, наверное, начну немного про аналитику, потому что это такой, на самом деле, достаточно важный вопрос, как анализировать результаты того, что получилось в итоге по расчетам. На самом деле тут работает полностью весь стандартный инструментарий визума. Во-первых, когда моделируются зоны с ограниченным движением, как правило, эффект транспортный от них распространяется на всю территорию города. То есть это, как правило, высоконагруженные участки сети, где изменение будет иметь значимые последствия. Соответственно, ну, во-первых, да, визуальную оценку никто не отменял. Можно на уровне картограмм посмотреть, Какие дороги у нас разгружаются за счет полного, собственно, в этом случае запрета въезда на данную территорию, какие нагружаются. Далее можно сравнить так называемые общесистемные показатели, о которых я рассказывал на одном из прошлых вебинаров про аналитические метрики. Можно сравнить их. Это прежде всего... Общие времена поездок на индивидуальном и на общественном транспорте и, соответственно, средние времена поездок, чтобы понять, какой эффект оказало данное мероприятие на весь город в целом. Соответственно, дальше, если модель достаточно проработаны и в нее внесены, так скажем, детальные данные по общественному транспорту, нужно сравнить объемы движения. То есть если объемы корреспонденции не изменились, а произошло перераспределение с индивидуального транспорта на общественный, сейчас я, наверное, открою в режиме двух окон, так, я думаю, будет нам попроще. Хочу показать э, параметры, хочу показать параметры движения для районов, чтобы было понимание. А -а -а То есть, если у нас а -а fabric, по результатам расчетов мы видим, что а -а меняется значимо меняются значимо потоки, то есть происходит значимое перераспределение с индивидуального транспорта на общественный, возможно, это стоит, задум... стоит задуматься о том, что необходимо посмотреть еще детальнее на транспорт общественный. Что еще можно делать и какой еще есть хороший инструмент, на самом деле, которым зачастую пренебрегают, Этот инструмент, называется, диаграмма паук. То есть он позволяет провести более детальную аналитику, понять, какие именно пути и на какие участки сети перераспределились, и, соответственно, эти вещи оценить. Плюс еще одним новшеством, о котором я упомянул, является то, что параллельно с тем, что мы в одной и той же модели можем задать это ограничение, мы можем... В этой же модели задать ограничение например в другой части города и другого типа ну, вот, например вот в, в этом районе мы хотим, мы хотим ограничить движение не полностью а только сквозное или например вот здесь мы хотим ограничить вот, вот. где-то где вот здесь мы хотим ограничить сквозное движение соответственно действуем мы при этом точно так же Создаем еще одну зону ограничения движения. Давайте, наверное, даже это сделаем. Времени это дико много не займет. Вот, например, какую-то такую. Создаем зону ограничения движения, задаем ей параметры. Та зона у нас была с полным закрытием. А это пусть будет с запретом сплазного трафика. Выберем те же самые системы. И, соответственно, еще раз пересчитаем модель. То есть, по сути, при помощи данного инструмента мы можем как угодно ограничивать движение на каких угодно территориях и в любых комбинациях. Технических ограничений к этому нет. Просто нужно понимать смысл того, что мы с вами, собственно говоря, делаем. Ну вот, на сравнительной картограмме с базовой версии видно, как перераспределяются потоки, в общем-то, достаточно хорошо заметно, даже ничего, даже ничего менять не надо, то есть было увеличение потока вот по этому участку УДС. при сейчас мы запретили по нему сквозное движение, соответственно, пошло, пошло перераспределение нагрузки вот сюда, в комбинации вот э, с этой зоной она никуда не делась типы типы ограничения движения разные эффект соответственно визу, визуально хорошо заметен а также помимо того что мы можем задавать разные типы ограничений мы можем использовать разные мы можем использовать для этих ограничений разные системы транспорта то есть мы можем одновременно моделировать и например Ограничение зональное для движения грузовиков да, в определенных областях города. И одновременно с этим можем моделировать а, полное, закрытие, а, полное закрытие въезда вообще для любого транспорта, за исключением общественного, на, на, на другой территории. А, вот. Это что касается зон, где въезд запрещен полностью. Для зон, где въезд ограничен частично, в общем-то, логика примерно такая же, но с небольшими, так скажем, изменениями в подходе к аналитике, да, так как, эта зона, так как этот тип ограничения у нас существует только для того, чтобы убрать потоки транспорта, которые следуют транзитам через зону, то внутреннее движение с территории, ну, строго говоря, никуда не девается. И, соответственно, она нагрузка на отрезках внутри этой зоны, она у нас остается. Но она будет иметь отношение только к потокам, которые либо входящие для этой территории, либо исходящие. Вот а остальные аналитические, так скажем, подходы к тому, как оценить результат и как оценить эффект, они в целом остаются неизменными. Самый на самом деле Часто используемый тип э, э, зоны э, это даже не ограничение сквозного движения и не полный запрет, а так называемый area tall или зона, где плата взимается за сам факт э, в ней, попадания э, в эту зону. А, соответственно, давайте я вам ее так, также покажу. Давайте сохранимся. Здесь есть небольшие отличия в моделировании с точки зрения пользователя. Они заключаются в том, что при моделирование зоны данного типа нам необходимо указывать э, вот этот саму величину этого разового э, дорожного сбора один раз и указывать ее необходимо в свойствах самой зоны для тех систем транспорта на которые собственно это ограничение распространяется а, в чем здесь есть тонкий нюанс Практические, которые необходимо понимать, и это такой, на самом деле, подводный камень, который может в некоторых случаях вам а, скорректировать не в нужную сторону результата. А, при а, практическом применении может быть такое, что а, путь а, пройдет через зону несколько раз. Ну, например, вы один раз пересечете зону вот так, потом путь пойдет как-то вот так, и вы... И, Зайдет в зону еще раз. В данном, случае, в, данном случае, этот, в данном случае у вас плата или надбавка за попадание в зону, она будет, соответственно, удваиваться. То есть вот сколько раз вы в эту зону попали, столько у вас к сопротивлению вот эта величина и добавится. Соответственно, если такие пути вдруг вами будут выявлены при моделировании, да, при каком-то там рабочем проекте, вы поймете, что их там достаточное количество с достаточной нагрузкой, когда промоделируете пути через отрезки этой зоны, это необходимо будет вам откорректировать самим. Просто нужно знать и за этим, так скажем, следить. Да? Это такой достаточно... Достаточно тонкий момент на практике может, так скажем, скорректировать результат в ненужную сторону. Ну, давайте на, на этом примере покажу, как использовать диаграмму ПАУК для анализа. Ну, вот, например, угу. ну, вот, по построим диаграмму, С момент, настрою ее графические параметры, чтобы она у нас отображалась. Соответственно, при построении диаграммы паук для отрезков в границах этой зоны, те пути, о которых я говорил до этого, да, их можно будет увидеть и отфильтровать. И, соответственно, на тех корреспонденциях, на которых они расположены, то есть в матрице затрат, эти, пути, эти затраты откорректировать, чтобы, грубо говоря, Ваша тарификация соответствовала реальным условиям, а не зависела от того, сколько раз человеку эту зону э, на, на своем пути попадает, потому что, как правило, э, плата берется за разовое пересечение границ, за разовое пересечение границ зоны. А, вот. Э, Давайте перейдем к четвертому типу, к самому, так сказать, специфическому типу в плане того, как его можно использовать. На самом деле он практически всегда используется для моделирования именно платной дорожной инфраструктуры, для моделирования платных дорог. Uh, совместим только с uh, одним типом перераспределения, как раз с перераспределением типа Tribute, да, которое используется для как раз uh, так называемой бикритериальной оценки выбора путей. Uh, это uh, тип uh, зоны, называемый uh, дорожный сбор матриц или матриц-столл. Сейчас я вам его покажу. Ну, соответственно, с точки зрения, опять же, пользовательского моделирования ничего а, не меняется. То есть вы также создаете зону, также а, выбираете ее тип. А, также определяете систему транспорта, для которых вы хотите, чтобы это ограничение работало. Разница заключается лишь в том, что после того, как вы это проделали, вам необходимо определить сами значения дорожного сбора. Находятся объекты дорожного сбора матрицы, то есть сам список, для которого эти значения необходимо определить, во вкладке «В списке индивидуальный транспорт матрицы дорожного сбора». Соответственно, открывая этот список, мы здесь видим, по сути, все возможные варианты, как нам внутри этой зоны перемещаться от одной ее границы к другой. И для каждого из этих, так скажем, вариантов перемещения, которые здесь визум автоматически создает, есть возможность присвоить значение атрибута дорожный сбор для различных для различных э, систем транспорта. А, плюс а, не стоит забывать о том, что а, в а, Визуме с появлением а, дорожного сбора а, и там зон ограниченного движения как отдельного элемента сети а, все равно сохранилась а, возможность учитывать, а, Платность или надбавки, связанные с какими-то ограничениями, самым простым способом. При помощи изменения параметров функции сопротивления для отрезков. То есть эта возможность никуда не делась, она так и осталась. Просто с появлением зоны ограниченного движения это, во-первых, стало проще, во-вторых, это корректнее. То есть правильнее учитывать как раз зональные ограничения, но на самом деле можно, можно это делать и так. Это относится к тем, у кого не, так скажем, не самые новые версии визума, да, и кто наверняка с подобными задачами периодически сталкивается. То есть логика заключается в том, что вы э, тот же самый атрибут дорожного сбора для там, отрезков, да, э, условно говоря, добавляете в величину э, сопротивления, используемую при э, расчете перераспределения, ее просто сюда добавляете с каким-то коэффициентом. То есть э, схожую задачу на самом деле можно решать и вот э, таким вот э, простым способом. Единственное, надо понимать э, уровень э, того, э, с чем вам приходится сталкиваться. Если это какая-то первичная оценка да, там, транспортной ситуации, то подобный подход более или менее приемлем. Если это конкретный проект, где нужны детальные и хорошо обоснованные цифры, то подобное решение не является наилучшим. Что еще добавить про зоны ограничения движения? Помимо того, что я уже сказал, это еще момент того что они эти зоны могут быть экспортированы соответственно и импортированы как нетфайлы то есть это полноценный объект сети да такой же полигональный как и там любой другой например транспортный район область и так далее то есть есть возможность сохранить не знаю, давайте назовем ее как-нибудь. Есть возможность сохранить зону ограничения движения как отдельный файл для того, чтобы потом использовать в других, в других версиях модели. Помимо этого, у отрезков появился атрибут принадлежности к зонам ограничения движения. Если мы откроем список отрезков, немножко его от стандартного вида почистим, уберем ненужные нам атрибуты, то мы видим, что отрезком есть возможность назначать зону ограничения движения и из-под списка. То есть не обязательно это делать в, именно в, так, в таком вот виде, то есть с точки зрения того, необходим ли здесь полигон сам по себе, по аналогии с районами, с точки зрения расчетов, не сильно необходим. Если вы сможете сами корректно выстроить принадлежность зоны ограничения движения к отрезкам, то полигон есть возможность а, на самом деле и не задавать. Вот... А... Да, еще один э, значимый э, плюс зоны ограничения движения в том, что ее можно использовать в менеджере сценариев э, в различных комбинациях. Давайте я, наверное, на, на примере вам сейчас это покажу. Откроем базовую версию, создадим менеджер сценариев. И попробуем создать модификацию. Создаем зону ограничения, какую-нибудь, вот такую, например. Создаем ей свойства, например, это будет без сквозного трафика, для... Добавляем модификацию и пробуем посчитать. Соответственно, как, как, как мы с вами видим, с менеджером сценариев зоны также прекрасно, прекрасно совместимы и могут быть использованы и так. На самом деле при зональном при оценке именно зон и различных их вариантов, комбинаций, да, менеджер сценариев будет использовать достаточно удобно, потому что, скорее всего, если речь пойдет о каком-то практическом проекте, число, возможных вариаций и взаимных сочетаний зон будет достаточно большим. Соответственно, правильнее будет для того, чтобы, так скажем, единообразно а, все оценивать и не путаться в огромном количестве, а, а, в огромном количестве файлов, а, проще использовать, а, а, соответственно, менеджер сценариев. Давайте посмотрим на результат, на результат расчета. Вот, собственно, результат расчета этого сценария с, с учетом с учетом зоны ограничения движения. У также у зон ограничения движения есть совместимость определенная с типами перераспределений используемыми в ваших моделях да необходимо об этом помнить на самом деле если вы как там 99 наверное процентов пользователей в своем проекте используете статические перераспределения то практически простые статические перераспределения, то практически все зоны, кроме зоны с типом дорожный сбор матрицы, у вас будут работать. Там есть ограничения по использованию SBA, и динамического перераспределения для некоторых типов зон они не, не работают, и плюс для перераспределения дорожный сбор матрицы работает только перераспределение трибьют. Опять же, говоря о практике применительно к четырехшаговым моделям, понятно, что существуют подходы к тому, как там, моделировать грузовой транспорт, как э, ограничивать его движение, да, в том числе при помощи зон. А в случае с э, экологией все э, немного будет сложнее. Почему? Потому что вам необходимо будет разделять машин, машины различных экологических классов на уровне построения модели спроса. Либо на уровне, скорее всего, процедуры выбора режима. Это просто усложняет, так скажем, калибровку модели. То есть вам нужно будет стремиться сделать так, чтобы у вас процедура выбора режима в вашей четырехшаговой модели, разделяла вам ваш, грубо говоря, общий изначально индивидуальный транспорт еще на несколько экологических подклассов. То есть это на самом деле усложнение четырехшаговой модели. Для того, чтобы корректно учитывать именно ограничения, связанные с экологическими, так скажем, классами. Плюс в российских э, условиях э, есть еще одно ограничение, связанное с тем, что э, хоть и есть э, у Визума математический аппарат для оценки э, экологических э, и шумовых эффектов, э, на которые зачастую, да, направлены зональное ограничения, коль уж мы о них заговорили, э, этот Аппарат основан на иностранной нормативной документации в российской практике не то чтобы неприменим, они на самом деле схожи, просто не, так скажем, не особо будет котироваться на уровне обоснования проектных решений. Поэтому это еще такие некоторые, так скажем, ограничения. А... Если в задачах вашего проекта этого нет, и вам нужно моделировать достаточно, так скажем, простые да, вещи, связанные с зональными ограничениями движения и оценкой их последствий, то, соответственно, можно пользоваться этой функцией без, без, без особой боязни, просто помня о ряде ее особенностей. Самое с практической точки зрения, с точки зрения моделирования и просто пользователя необходимо помнить, что она работает не с площадью, а она работает с отрезками. Поэтому всегда необходимо внимательно следить за тем, какие отрезки у вас по результатам внесения вашей зоны закрыты, какие открыты и как расставлены примыкания. Потому что на практике... Это может э, привести к неправильным результатам. Сейчас покажу пример. Я его специально, так скажем, сымитировал. Объясню, что я имею в виду. Та же самая зона ограничения движения, что и до этого, да, была у вас перед глазами, но а, с а, немного иным полигоном и с иной а, расстановкой примыканий. А, соответственно, подобного рода примыканий, подобных вот этому выходящих в большие а, транспортные узлы, здесь быть не должно, иначе результат будет Некорректен. Плюс, плюс, это у нас была зона, если я не ошибаюсь, ограни ограничивающая сквозное движение. Да, эта зона ограничивала нам сквозное движение. Соответственно, из-за просто кривизны полигона в эту зону попали вот эти вот отрезки, которые к, вот, например, вот этот отрезок, которые к запрету сквозного движения, по вот этой территории не имеют никакого отношения соответственно это некорректно и результат получился нелогичным в если даже просто посмотреть на картограмму то результат получился так скажем крайне крайней степени нелогичным в связи с этим за подобным моментом при моделировании зон нужно просто следить. Подводя итоги нашего сегодняшнего разговора, в целом функционал для моделирования зональных ограничений в визуме существует. Им можно и нужно пользоваться в реальных проектах, но необходимо быть... Внимательными при моделировании и учитывать а, особенности и ограничения, о которых а, я с, сегодня говорил. Это в первую очередь понимать, что а, на расчеты будут влиять отрезки, а не полигоны. Это с точки зрения простого пользователя. А, учитывать специфические особенности применения того или иного типа а, ограничения движения. Это в первую очередь особенность с возможным возникновением задвоения затрат при зональном, при зональном взаимании платы, то есть при типе AreaTall, и использовать тип дорожный сбор матрицы только в сочетании с процедурой Tribute. И, соответственно, периодически себя... После расчетов модели контролировать при помощи изучения значений матриц затрат и, соответственно, матриц корреспонденции, получившихся после расчета модели.